Здравствуйте! Сегодня я хочу показать то, что меня удивило. Вот уже два месяца моя верхняя часть разделенной орхидеи полинопсис никак не укоренится. В первое время я применяла и янтарную кислоту, и коктейль витаминный, чему это привело у меня испортился и тот единственный корешок который был и окуклились все остальные после вот месяц уже я применяю янтарку только для протирания листиков вот К корешкам никакого не имеет отношения и что же за этот месяц произошло постоянно приходится мне срезать вот цветоносы которые выпускает верхнюю часть вот один а вот видите вот здесь срезался цветонос он решил опять подрасти И вот какая-то почка это второй вот сегодня я обнаружила что нижний листик у орхидеи совершенно уже превратился в такую желтую штуку Обрезала его. И что же я обнаружила? Такого я еще никогда не видела. Может, кто-то сталкивался? Подскажите. Вот такие две огромные гули. Они совершенно не похожи на корешок. Непонятно, что это. Вот. Сейчас опрыскаю раствором меда и поставлю на кору. Посмотрим, что будет дальше. До свидания.